Всем привет! Вы на канале «Заработать в интернете». В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать об очень интересном проекте, куда я проинвестировал свои 500 долларов и в котором я успешно заработаю деньги и выведу себе на кошелек. Проект называется «Food Global Investments». Спасаем мир от голода, по легенде Данный проект занимается Выращиванием пшеницы, риса Кукурузы, ну и так далее вот Наши продукты Данный сайт сделан очень качественно Красочно, интересно Здесь вы можете прийти Ознакомиться с данной легендой, так сказать, сами все почитать, увидеть, проклацать, посмотреть. В данном проекте очень легко разбираться, очень легко инвестировать и очень легко зарабатывать здесь деньги. Сейчас я вам в этом обзоре все покажу, как мы здесь будем зарабатывать. В подвале сайта здесь есть все контакты, есть у них вот телеграм-чат. Все полностью на английском языке. Здесь вот люди общаются на английском языке. Здесь англоязычная аудитория. И понемножку, если мы посмотрим по YouTube, заходят сюда русскоязычные люди, также инвестируют. И есть у них вот канал. Здесь также очень много всего интересного. И также все расписано на английском языке. Здесь они принимают инвестиции. И якобы... Эти инвестиции инвестируют, в наши деньги с вами инвестируют в выращивание пшеницы, кукурузы и риса. Об этом все вы можете сами ознакомиться на сайте. Что касается YouTube, здесь вот русские говорящие блогеры развивают данный проект, потом англоязычные. Также вот есть блогер Миллионник, 1,76 миллионов подписчиков. Также вы можете ознакомиться в поиске, вот вбить, ознакомиться. Здесь обзоров очень-очень много. Данный проект работает буквально чуть более месяца. И я увидел, что в нем можно заработать. Притом он очень легкий, что вам всем нравится, кто хочет заработать. Все полезные ссылки будут в описании. Переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте. Заходим вот в мой кабинет. Вчера еще здесь... Был бонус, можно было получить 10 долларов бесплатно за то, что выполним, там действия, подпишемся на телеграм-канал, ну и так далее. А в данном проекте я узнал еще неделю назад, я к нему присматривался, ну зарегистрировался только вчера. И вчера я вот сделал сюда депозит на 500 долларов, с 500 долларов я буду ежедневно снимать отсюда 4,7 доллара и общая прибыль моя составит 141 доллар. Тело депозита возвращается в конце срока. Я здесь проинвестировал в рис под 0,94% в день. Для понимания, если вы инвестируете сюда в долларах, вы здесь зарабатываете доллар. Если вы инвестируете здесь в BNB, вы зарабатываете BNB. Если вы инвестируете здесь в Litecoin, вы зарабатываете Litecoin. И вот здесь можно инвестировать в Лайткоин. Litecoin. USDT ERC20, Ethereum, Dashcoin, USDT TRC20, TRX, BNB, XRP и Dogecoin. Я здесь сделал инвестицию в USDT TRC20. Давайте покажу, как здесь сделать инвестицию. Сайт полностью англоязычный, русского языка здесь нету здесь вот есть служба поддержки у кого есть какие-либо вопросы также вы можете напрямую от перейти в чат через переводчик задавать любые вопросы на английском языке сейчас я переведу на русский здесь вот ваши будут последние операции вот я вчера выполнил действие. получил 10 долларов также я пригласил уже одного активного партнера он сделал инвестицию на 500 долларов и я за него получил еще 20 долларов комиссии также здесь есть безопасность, можно установить двухфакторную аутентификацию от взлома вашего аккаунта. Также я немножко пообщался с сетевыми лидерами, шиками Они сказали, что данный проект перспективный и он с таким развитием может проработать до одного года. Ну это не точно, ну месяц-два он отработает точно, но ну, месяц это 100%, это просто железно, он не может не отработать ни месяц. Также вы не увидите данный проект на разных там хайп мониторинга блогах, потому что, как мне говорят, данные администраторы они себя не позиционируют как хайп, они себя позиционируют как компания, поэтому они ни у кого рекламу здесь не закупаются, здесь блогеры заходят все на свои деньги. Здесь есть очень крутая партнерская программа на 5 уровней, также здесь доход от дохода, например, вы пригласили партнера, он проинвестировал. И когда он будет зарабатывать, вы тоже будете зарабатывать вместе с ним. Я считаю, это очень большой плюс в данном проекте. Также, чтобы здесь открыть депозит, нажимаем вот «Открыть депозит», пользуемся переводчиком. И здесь есть три тарифных плана. Это кукуруза, рис и пшеница. Я выбрал тарифный план «Рис» на месяц. Вот 0,94% есть на 3 месяца под 1 18 процентов и есть на 6 месяцев под 1 и 2 процента в день ну самый оптимальный вариант это на месяц либо же 500 долларов если у вас нету такой суммы можно проинвестировать в кукурузу на месяц от 50 долларов и максимальная инвестиция здесь 500 долларов также здесь вот есть калькулятор доходности вот если мы, к примеру, выберем USDT TRC-20. И вот мы, к примеру, выбираем тариф от первой, да, кукуруза 50 долларов. Вот наше количество 50 долларов. И мы видим доходность. Получается сумма вкладывать 50 долларов. Доходность день 0,44 доллара. И суммарный доход за месяц у нас составит 13 долларов. Если мы проинвестируем сюда, к примеру, там, Максимальную сумму 500 долларов на кукурузу мы заработаем чистой прибыли 133 доллара и плюс тело депозитов возвращается в конце срока. И если вы инвестируете здесь в USDT 20 вы будете начисление получать именно в долларах. Если вы проинвестируете в тронах, вы будете начисление получать здесь в тронах. Также здесь есть вот обмен валюты. Можете перейти здесь. Обменять криптовалюту, которую вам нравится, можете что-то завести деньги, обменять криптовалюту, пользоваться данным сайтом как обменник и вывести себе минимальный вывод с данного проекта 15 долларов. Также вот есть здесь персональная информация, но я не буду ее показывать, там мои данные. Итак, нажимаю снять средства. На балансе, как видим, у меня уже есть 30 долларов. Это я вчера подписался на телеграм-канал, выполнил условия, сегодня их уже убрали. Возможно в дальнейшем в данном проекте опять добавят какие-то здесь бонусы, плюшки там, где мы сможем получить деньги без вложения. Но ну, чтобы нам выводить их, нам все равно нужно будет сюда вложить деньги. И вот здесь нам пишут два дня время вывода. На балансе вот у меня 30 долларов. Давайте выведем сейчас 15 долларов и проверим данный сайт на платежеспособность. Выводить я буду в USD TTRC 20. Предварительно вам нужно будет, там где персональная информация, прописать ваш usdt trc 20 кошелек. Я вот его прописал. Здесь вот ставим сумму 15 долларов. Это минимальный вывод данного проекта. Здесь пишется время 2 дня, но обычно мне говорят, что вывод приходит намного быстрее. Итак, нажимаем здесь вот отзывать. Нам здесь написали транзакция. Успешно создана Вот наша транзакция Пендинг обработки USDT TRC20 Вот мой кошелек Здесь вот нам пишут Заявка на вывод средств Обрабатывается 2 дня В случае ожидания более 2 дней Обращаться в поддержку Ну давайте друзья Посмотрим как быстро нам придет Вывод средств Сегодня вот вторник 3 января 14.50 Когда вывод средств мне Придет, я продолжу данное видео. Итак, я продолжаю данное видео. Смотрим. Деньги у меня вот на кошельке плюс 15 долларов. Выплата пришла мне в 3 часа дня. Сейчас время у нас 16:00. Не пришлось ждать очень долго. Выплаты здесь обрабатываются в автоматическом режиме и, как показывает практика, выплаты приходят мгновенно, можно сказать. На этом обзор подходит к концу. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всех вас еще раз поздравляю с Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, больших чеков и всем пока.